Приветствую, зрителей и подписчиков канала. От чего-то праздничного, веселого, хорошего. Чего-то такого хочется, да? Не знаю, как вам зайдет. Сон. Это не сон, это была целая ночь. Я такого за собой, честно, не помню. В эти тревожные несколько лет, в принципе, не помню. И вообще не помню такого. Я целую ночь засыпала, просыпалась с хохотом. Мне было так смешно. Так нереально смешно. <laughs> Все было весело. Я там рождалась э, на границе новой эры, где-то вот первое столетие с началом новой эры. Там у нас были э, двухэтажные, даже трехэтажные автобусы, маршрутки. Я могла это, может быть, придумать, но <laughs> наша психика такая нам получают затравку, а потом выдает свою версию. Можно ли на эти сны ориентироваться? В целом никаких гарантий, но, но вы помните, я рассказывала свой сон со взрывом, когда я переболела, помните, чем. И мне тогда снился сон, где был страшный грохот, страшный взрыв, такой вообще в ушах. Как во сне может быть такой грохот? Но дело в том, что такие сны мне снились около 10 лет как. Они мне давно снились. То есть это какой-то давний план. Меня кто-то предупреждал. То ли кто-то спрашивал разрешение, то ли кто-то предупреждал. Чем это могло бы помочь? Ну, в общем, вот так. Как минимум это говорит о том, что этот план не созрел позавчера. Что он не свежий. У него есть давность в районе там, 10 лет, условно. С, э, ночь, которая была, это не сон, это ночь. Ночь, когда я просыпалась, засыпала и хохотала. Я, я, в принципе, за собой не помню так, такого приключения. Это было смешно. И в этом же сне была очень интересная деталь. Очень интересная. То, что евреи жили... Между Крымским полуостровом и континентом на суше. Я такая чего? Там же море. Проснулась, дальше начала вспоминать. Это же тот самый шлейф Черного моря. Сейчас посмотрела на карте. Вот то место, где они жили, выглядят елки как Азовское море. Вот там у меня была как, как щель. Как щели. Сейчас тут Азовское море. И я спросила, что, как это море. Дальше, проснувшись, вспомнила. Во-первых, один ченнелинг видел очертания всех континентов совершенно другими, то есть увеличенными. Уровень моря был намного меньше. Это ченнелинг, потом... Что-то еще прямо сейчас выпало из памяти, что-то еще было. Но это теория Черного моря о затоплении, этой зоны, о затоплении этой зоны. И в середине Черного моря дыра длиной в 2 километра, она почти отвесная. По бокам идет шлейф до глубины условно 300 метров, где находят останки пресноводных деревьев и домов это как раз она это как раз та зона но только у меня потому что было во сне странно а тут смещать не знаю короче это называется что-то приснилось и именно евреи проснувшись я подумала ветхому завету дают примерно 5000 лет 5000 лет может ли быть не или что и вот теория черноморского потопа научная гипотеза уже не конспирологическая а научная. Согласно которой около 5600 лет до нашей эры имел место масштабный катастрофический подъем уровня черного моря, возможно послуживший исторической основой легенд о всемирном потопе. Я не могу сказать, был ли это тот самый потоп. Могу лишь подтвердить, что <смех> потоп, очевидно, был в этом месте. Один научный... А, вот то, что хотела сказать. Еще один а, интуитивный канал говорит о том, что потопов было всего два. Потопов было всего два. И мы это знали до тебя, что-то тут вот это пришло. перечислять очевидную очевидность. Канал рассматривает мир чуть-чуть через призму кли... фильма клипов. И я сколько уже... Ну, нет. порядка несколько месяцев, как я вижу, что разбитый аквариум. Что такое разбитый аквариум? Это темный город, где начинается с разбивания аквариума и спасания рыбки. То есть где-то засуха, где-то рыбка. Это 12 стульев. Кстати, название не расшифровано мною. Стульчик ⁇ это сериуса У египтян сам Иероглиф. Стул может быть троном. 12 у нас вот разметка неба на 12 астрологических зон. Название, на мой взгляд, не расшифровано. Пока что никем не слышала. Я такой версии, чтобы у меня щелкнуло пазлом. Ну, там в фильме интересно, как вообще это сняли вопрос. Но тут остановка потопа буквально. Где-то где еще, я уже забыла, где-то еще была эта тема с остановкой потопа. Короче... Что я хочу сказать, я так, такую вещь вижу. И дальше теория механической земли. В целом она никуда не режет. Вот она, пересушенная Африка, где в песках находят почему-то лодки. Лодки в песках. Вот она, затопленная Южная Америка, где была густая жизнь. Вот эти пирамиды там под зеленью, под зарослями. Э -э огромные города. Она затоплена. И мощность реки такая, что у них по сей день только один мост и нету нормальных дорог. Вот она Северная Америка, где США и Канада притираются за водоемы пресные. Им не хватает. А рядом континент, где заливает. И даже опресняет океан. Вот она Австралия. Вот она Австралия, где нехватка пресной воды острая. И вот ее острова, где происходят не просто потопы, это невозможно объяснить дождем, там просто происходят выбросы пресной воды из рек, высотой иногда с первого этажа здания, сносят здание первого этажа. Но это точно не дождь, иначе он отряхнул бы все пальмы и все вот эти дома не имели бы крыши, он бы обвалил. И вот она средняя полоса, где речки иссекают. иссекают И вот он Китай, который боится свою реку, но там впритык к ней здание. И постройки то есть ее, это все построили тогда когда поведение реки было другим перед нами поломка пресной воды именно пресной воды короче говоря в стиле канала моя такая версия разбитый аквариум и дальше вот 12 стульев кто-то регулировал эти вещи, делал потопы, чтобы поломать сам механизм, кто-то другой поломал эти потопы. То есть где-то когда-то бомбануло, может быть, можно найти где и когда. Мне просто приснилось, я просто описала, то есть это не, ни разу не авторитетно. О происходящем на Земле и с нами, я думаю, сейчас такую вещь кому-то не понравится. Мы как-то вот привыкли ожидать, что мы живем в экзамене. Лучших отбирают, худшие отправляются на муки. И так мы отправляемся в ряды лучших. И снова и снова проигрываем. И оглядываясь на ту историю, мы не понимаем, сколько раз это повторялось. Сны с прошлыми жизнями, сколько раз это было. Кто-то помнит, кому-то приснилось, и он сопоставляет. Я смотрю на происходящее и вижу такую вещь. Были одни нации. Затем, смотрите, каждая страна начинает быть сложнее. И новая нация – это состав из старых наций. Дальше бизнес, он буквально в... Взлетает вверх и парит над государствами. Получаются межнациональные интересы, корпорации. Это как вылетающее государство, и их интересы уже где-то коррелируют, где-то нет, где-то они комплексные. Если брать теорию космоса, мне кажется, космос существует. Многонациональный космос. Многонациональная галактика именно, ищет, как сосуществовать не в теории, а на практике, и проверяет эту практику тут. И формулы, которые обнаружены тут, обнаружены на практике, становятся классикой. И таким образом, ключевой экзамен может быть именно в том, чтобы сосуществовать. Найти хорошую ловкую формулу экосистемы. Экосистемы особенно сложные. Это тема особой ценности. Они представляют ценность. Но ведь наше общение это тоже экосистема. Вот такая тема. Короче, общий вывод это было из, из что-то приснилось. Может быть, все будет хорошо, но. Давность этого предсказания, как всегда, неизвестна. Мы еще похохочем. Так что, желаю всем доброго вечера, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч!